В то время как некоторые люди могут вставать рано утром, чтобы приступить к работе, вы как правило просыпаетесь позже и лучше всего работаете вечером. Ваш режим сна может меняться в зависимости от расписания, настроения и возраста. Однако привычка выполнять задание вечером или способность вздремнуть где-нибудь в течение дня может быть признаком того, что вы относитесь к ночным людям. Итак, вот пять признаков того, что вы можете быть ночной совой. Первый. Вы лучше всего работаете поздно вечером. Вы привыкли работать допоздна? Это может быть связано с тем, что ваш организм жестко настроен на более активную работу ночью, а также с влиянием давления сна, то есть количество времени, которое вы проводите в бодрствующем состоянии. Исследователи Кристина Шмидт и Филипп Пена из Университета Льежа обнаружили, что ночные совы были более бдительны даже после 10,5 часов сна, а время их реакции улучшилось на 6% по сравнению с ранними пташками. Возможно, именно поэтому вы более продуктивно работаете по вечерам. Второе. Вы чувствуете себя туманным или усталым по утрам. Вы всегда чувствуете себя вялым по утрам? Поскольку большинство видов деятельности, например, учеба или работа, проходят по утреннему расписанию, ночные совы обычно страдают от социального джетлага. Это происходит, когда ваш биологический ритм отличается от расписания, установленного обществом. Заставлять себя просыпаться, чтобы идти в школу – один из примеров социального джетлага, и это может привести к затуманенности сознания, низкой умственной работоспособности, недосыпанию и плохому качеству сна. Номер три. Вам трудно заснуть. Ваш мозг начинает думать о миллионе вещей, когда вы должны спать. Вы почему-то всегда засыпаете позже, чем планировали? Ученые из Ахенского университета в Германии обнаружили, что у ночных сов меньше белого вещества в мозге по сравнению с ранними пташками. Исследователи предполагают, что именно это является причиной того, что ночные совы не могут заснуть раньше в течение ночи. Номер четыре. Вы спите, когда и где можете. Не кажется ли другим странным, что вы можете вздремнуть в любом месте и в любое время? Будь то на неудобном диване или просто на рабочем столе, вы как-то легко можете задремать. Возможно, эта способность развилась в результате навязанного обществом расписания. Поскольку вы должны быть в школе так рано утром, вам, возможно, будет не так уж сложно поспать на перемене и на переменах в течение дня. Номер пять. Вы пьете кофе. Должны ли вы ежедневно выпивать чашку кофе перед началом работы? Поскольку на вас так много давит необходимость присутствовать на работе в часы, когда вы все еще чувствуете себя вялым и уставшим, вы можете в конечном итоге полагаться на кофе, чтобы получить дополнительный заряд энергии. Хотя у кофе есть некоторые преимущества для здоровья. Например, он является отличным источником антиоксидантов. Важно знать, когда вы начинаете пить его слишком много, поскольку это может привести к другим проблемам со здоровьем. А вы ранее пташка или ночная сова? Относитесь ли вы к каким-либо из перечисленных здесь признаков? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которые тоже могут найти его полезным.